Да, тревожненько. Перевал мы не проходим. Визуально совершенно точно. Вот он, перевал. Мы его не проходим. Если расчет на то, что нас где-нибудь подхватит, а мы все-таки наберем чуть-чуть высоты. Так. Поворачиваю. Оп. Придерживает, но это еще не поток. Это так. Под, Подпухнулось называется. Давайте идем дальше. Все эти склоны впереди, они наветренные, в любом случае у нас будет хоть какая-то энергия. Оп, небольшой поток, придержала. Поток получше. Нет, встать в это невозможно, слишком узко. Но потихонечку ковыряемся закрылочек на 4, перестать. 4. Да, оп, а вот это уже поток. Это уже теоретически можно попытаться взять. Делаю контрольную спираль, мы низко. Каждая такая спираль может стоить высоты, которая нам сейчас хватало бы для перехода перевала. Вот я сейчас встал и слил уже 20 метров. Вот так вот получается. Вот погнался за этим пик-пик-пик. Это было бесполезным и бессмысленным поступком. Поэтому больше пока такого делать не буду, двигаясь вперед. Эх, как нехорошо. Нам не хватает каких-то там буквально, не знаю, вот этих вот 20 метров. Влево лезть не точно не стоит. Ну ладно, двигаемся по хребту, деваться некуда. Над нами облака. Еще склон относительно должен быть какие-то остатки тепла должен генерировать. Можем попробовать еще пройти немножечко. Сейчас искать его на южную сторону. И вот в вот этот карманчик попробую залезть. Оп. Идея здесь может быть восходящий поток. Смотрим, есть он? А его нет. Есть что-то, оп! Пробуем Есть поток, есть Узкий, видите, кручу практически на скалу Полуроторный, но есть Да, дядечка Клаус научил меня Оп. Играться с природой в шахматы, ладно, пошли дальше Взяли там 20 метров, ничья теперь. Да, надо выключаться, наверное. Оп. Ну, идем по криптам. Такие непонятные псевдодинамики используем. Вот птица какая-то. Может, птица нам поможет. Да. Тяжело. Хороший поток. Прям сжахнула, будет здоров. Ну, склон рядом так. Блин. Так, мы взяли небольшой динамический поток. Вот здесь посыпь, на которую с ущелья приходят Воздух, я хожу здесь в динамике таком, змейкой, потихонечку набираю высоту, если я наберу еще чуть-чуть, то я смогу переплыгнуть на и перевал, вы ну, тоже видите такая с переменным успехом наборчик, то есть вот несколько проходов было хорошо, Вот, а сейчас стало плохо, но набрал я чуть-чуть высоты, чуть-чуть я набрал, видите, 1780 метров, а надо это немножко вот впереди перевальчики вот эти проскочить. Вот так, вот еще немножечко вот. Сейчас плюсик легенький. Ну, здесь вот попробую разворотик заложить. Давай, родная, давай. Может попробовать спиральку. Может это все-таки уже не динамик, это а какой-то термодинамичек. Давай попробую спираль одну сделать со сносом. Давай. Вот, хорошо. Еще чуть-чуть, пару метров. Вот так вот выкарабкиваемся. Конечно, весело. Ничего не скажешь. Ветер совершенно перестал быть томным. Но что делать? Полеты. Игра шахматы с природой. Ну, можем попробовать по перевалу вот этого проскочить. Но уже достаточно высоко. Попробуем вот здесь пройти. Или, знаешь как? Как говорится, была-не была. Смотрите, друзья, как это делается. Вот так. Хорошо, да. И я должен пройти прибед, который впереди, по идее, мне до него высоты хватает. Пройти его. Сейчас попробуем. Да, да, это тоже тут будет здорово. Ротор попали. Закрылок до единиц, перекинь. но на... ну, мы на 200, у нас запас по скорости проходит, а? этот проходим но ну, этот-то проходим и тот -то должны пройти 200 скорость поэтому если да что я ручку я дерну я ну. конечно так летать не надо это однозначно да. ох не люблю друзья так летать ох заигрались все прошли перевалы но прошли плохо то есть опять сейчас в ротор не в но уже в нашей долине по нашим полям уже до, до аэродрома мы дотянем. Фу! Не люблю там. Да. Ну и сейчас как бы принцип мы... Я зайду в центр долины, отойду от э, клона, который сзади остался. Оп. Ну, у нас запас был, у нас запас был на скорости. Невзирая на то, что мы проходили очень низко. Перевалы. Мы... Шли на 200 км в час, это 100 метров, как минимум, высоты по запасу. Так, надо скорость сейчас уменьшить, чтобы потянуть ну, ну, все аэродром у нас вот прямо по курсу, до него мы доходим 200 метров. Сейчас еще здесь будет ротора, здесь, по идее, можно было бы высоту набрать, но это уже не нужно. Я прямо по курсу вот до тех холмов. А? Ну, его на двоечку. Вот да. Такой вот был проходик, неприятненький, ну а по-другому не знаю что и делать, можно было повисеть еще в динамике, но был момент удачный, то есть я видел, что мы проскакиваем в нашу систему, сможем прийти до дому, вот гора а, Поттер, замечательного вот облака, остатки, то есть даже под ним сейчас можно при желании выпарить, но я честно говоря не могу, я уже налетался, а... Да, в свое время меня Клаус показывал вот эти вот все, как можно лазить по этим ущельям низко. Но одно дело, когда ты это делаешь с учителем и веришь, что, ну, знаешь, что вот учитель, он знает, что делает. Ум, да? Второе, что вариант, ты вроде делаешь сам. Это уже страшнее. Скорость. Если бы мы не приходили те перевалы, конечно, надо было отворачивать... И там уже выкарабкаться было невозможно. То есть мы уже в за этими горами. Там все низко, ни динамика, них ничего. И была одна-единственная посадочная площадка, на которой можно было бы запустить мотор. И это, конечно, ух. Да. Вот вы видели настоящий боевой пролет через крипты, Возврат домой. Тревожный такой особенный. Запасной аэродром Аспермонт. Высота у нас 1200 метров, хватает всего. Наш аэродром у нас в конце долины, до него высоты хватает. Придем еще травить на интерцепторах будем. Мы получили все по полной программе, то есть я рассчитывал, что я рассчитывал, что будет поменьше снижения, но оно оказалось не поменьше. Минуса были лютые, ну потому что обтекание за склоном, то есть мы как раз еще не на высокой скорости прыгнули но относительно не на высокой, поэтому все вот так мрачненько было. Так, панели солнечные наши. Красота, вырабатывает энергию, смотрит на юг, пролетели панельки и вот мы пришли на аэродром, у нас на аэродроме еще 300 метров высоты. Красота! Вы видите, да, что высоты-то хватало. Главное было перевалы пройти, и мы прошли лихо. Пошли и слетаем еще триумфальный круг над Лоботим-Ансильон. И хватит! Тебя уже все? Тебе уже хватит? Да ладно! Да ты не бойся, я сто раз так делал! Макс любит, когда я на дню так пролетаю. Надо посмотреть, что у нас. 29 км в час по ветру будем садиться, ничего страшного. Макс, жена в огороде, сын дома, все хорошо. Мы подлетаем к аэродрому, нужно сейчас посмотреться, что у нас тут чисто, никого нету. Никто нам не мешает, мы тоже никому не мешаем. Так, буду вываливать шасси. Западный компонент достаточно по колдуну большой. Саси вышли. Так, закрыла пока. 90 градусов покорит. Прокачивают тормоза, работают. Все хорошо. Ну что, по мощной коробочке или по классической тебе завести? Давай по короткой. По короткой? Да. Писать хочешь? Ну не еще терплю, но нет. Давай. Ну я хочу. Что это? чтобы Какие это, что Нам не хватило этого. Не хватило приключений, да, да? Да, ладно, хорошо, понял. Ну, собственно, мы уже идем в таком стиле, потому что, видишь, я иду на. А? Да, все выключено. Да, все выпущено, все, я единственное, что протягивает вперед, чтобы Потому что иначе совсем получится векей. Да. Вот, вот сейчас выкидываю полностью воздушные тормоза и начинаю вираж. Так, проверяю ветер 25 км в час нормально. Составляющая попутно-боковая. И вот он радиус, смотрите. Афганский заход. Но я шучу, называю его афганским. Ну, да, да, то, да. Ты... да. Я понимаю, что я понимаю. Да, ты понимаешь, саму... саму идею мы достаточно энергично без коробки просто по радиусу заходим О, орбиты, орбиты да и четко на ось полосы выходим это некоторые моменты тренировки я начал тренировать активно после того, как начал летать на самолете потому что это весьма полезно при отказе двигателя все я теперь с тобой уже убрал интерцепторы пишу вишу вишу вишу здесь видишь эти свиньи накопали поэтому висим висим висим и поехали покатились Тур его хорошо, но скорость ветра такая попутная составляющая будет здоровенная, знаешь так. Весьма при, он даже тормозами, тормозами звоняло Все, едем, едем, едем, едем, катимся, катимся, катимся, катимся. Так, тормоза работают, работают. Ну, знаешь, подъезжаешь ко всему приземляешь. А тормоза не работают. Наверка, тогда знаешь, что надо целиться в тренер. Потому да. что нос самая дешевая часть в плане, так? Да. Вот нос раз, новый приклеил, ничего страшного. А вот, конечно, а если... Ты знаешь, как происходит торможение двигателя в машине, да? Если я сказал, а сначала происходит торможение бампером, потом а, торможение да. радиатором, потом. потом да. Торможение двигателя. Да. Ой. Ну контент-огонь сняли, конечно. Вот этот пролет наш Фу! эпический. Ой. Ой, друзья, это было.. Это было незабываемо. Давненько это клика не летал. Если бы не Клаус не, не показал мне эти приемы, я бы сам. Я, я, я бы сам в такую систему чели не сунулся. Потому что, знаете, вот так соваться. То есть я знаю, что, зачем, куда и как мы что пересечем. И вижу, что высоты хватает. Но если бы мне до этого не показывали, я бы сам так не сунулся. Потому что блин, это, я даже, как, даже знаю, что все хорошо будет, все равно на Но ну, скажи, пожалуйста. Нет, ты землю целуешь, да? <свист> <свист> ты счастлив, доволен? <свист> да, огонь. У, нас было, у нас было все. У нас было все. Да, была волна, было то, было все. Был этот самый. Был динамик, был не динамик, был... Было все. Огонь. Фух. Ну Фух. что, Фух. до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Погода бомба, контент, огонь. Огонь контент. Эй! А